Добрый день, это Академия интернет-маркетинга и почта. Рысь Александр меня зовут. Сегодня у нас вебинар «Контент в e-mail маркетинге». Для тех, кто первый раз представлюсь, меня зовут Александр Рысь, я маркетолог и почта, также руководитель Академии интернет-маркетинга и почта, которую вы видите, и занятие, которое сейчас происходит. Ну, если говорить о моем опыте, то 4 года я уже занимался копирайтингом, три года стратегическим маркетингом, где разрабатывал маркетинговой стратегии в агентстве. Уже два года, даже чуть больше, наверное, занимаюсь e-mail SMS маркетингом. И вот последний год, с вот 2014 года, я стараюсь делиться знаниями и опытом. В данном случае я представляю компанию e-почта и делюсь именно опытом в сфере e-mail SMS маркетинга. И сегодня мы поговорим о контенте в e-mail маркетинге, а конкретнее. Мы поговорим о видах рассылок по контенту, то есть какие вообще виды рассылок и что обычно в них пишут, для кого они подходят, от кого и тема письма, есть ли правила мы разберем, как подписывать письма, какие темы ставить в письмах. И ну, на нескольких примерах буквально какие-то самые ключевые моменты разберем. От прихедера к футеру структуры контента мы опишем, что конкретно писать, в какой части письма. Мы поговорим об этом также сегодня. Ну, идеи для генерации контента в email -марке. Я подготовил некоторые моменты, которые мы используем, которые мы применяем и также набросал некоторые другие популярные тематики, которые использую для того, чтобы эти системы были интересными, эффективными. Первый вопрос. Виды рассылок по контенту. Я... Хочу сказать, что не, нет такой классификации, которая бы у нас рассматривалась как железная и как обязательная. Да? То есть рассылки многие распределяют по разным категориям. Хотелось бы вот предоставить одну такую упрощенную как бы, классификацию. Да? Это... Классификация разделения на рассылок на три вида. Первый, первый вид – это триггерные, они же автоматические рассылки. Это рассылки, которые, по сути, это уведомления клиента. Они настроены на то или иное действие клиента. Как пример, это когда вы регистрируетесь, вам на почту отправляется письмо в плане подтверждения регистрации или приветственное welcome письмо, как его называть. Она объясняет, о том, ну, напоминает, что вы действительно зарегистрировались, напоминает о том, что, например, интернет-магазин или другой сайт может вам предложить. Ну, Мы рассмотрим на примере, да, что такое триггерные автоматические рассылки. Они также подходят к такой системе, как брошенная корзина. Это действительно автоматические рассылки. Если вы положили в корзину, но не купили через некоторое время, вам приходит, письмо о том, что вас заинтересовал какой-либо товар, и непосредственно потом отправляется автоматическое письмо. Их может быть даже несколько, Там, например, в тот же день отправляется, потом через несколько дней. Также может быть триггерное письмо, это уведомление о том, что ваш товар прибыл на склад, или ваш товар сегодня будет доставлен вам как в бы к дому, к карьерам или тому подобное, это все может быть иметь характер e-mail сообщения, возможно, даже смс сообщения в этом плане. Но это все автоматические триггерные рассылки. Они реагируют на действия клиента и уведомляют их, что делать дальше. Да, это такие вот подсказки, которые помогают человеку по пути к покупке, не сбиться и как бы, действовать максимально просто и эффективно. Следующий вид рассылок – это продающие коммерческие рассылки. Ну, их еще называют вот маркетинговые, то есть акционные иногда их называют. Да? То есть это рассылки, цель которых непосредственно прямая продажа. Да? Таких, таких на самом деле очень много рассылок. Думаю, что вы часто их встречаете. Ну, Это, например, акции... Распродажи там, анус или просто как бы, информирование о новых товарах – это, по сути, коммерческое предложение. На самом деле, такие рассылки в первую очередь подходят для интернет-магазинов. Ну, опыт показывает, что контентные, например, рассылки – в интернет-магазинах ну, не столько работает хорошо, а для понятных и э, товаров, которые часто употребляются и всем известны, то есть продающие кинетические рассылки, это, это именно то, что э, наиболее эффективно для этой сферы. Да? То есть это для сферы ритейла, для интернет-магазинов один из э, основных видов рассылок. Третий вид это контентные, они же информационные рассылки. Ну, они непосредственно в себе, как бы, понятно, что полезную информацию. Это рассылка, которая подходит больше для сферы услуг. Ну, то есть есть, конечно же, в любом случае исключения, но вот если у вас продукт, который предусматривает услугу и особенно если он немножко сложны в использовании, не все понимают, как пользоваться тем или иным видом услуг, то для этого вида бизнеса ну, контентные информационные рассылки, они очень подходят и очень эффективны, для того, чтобы у человека создавалось понимание того, что он может купить, как эта услуга работает, как ее применять в жизни и тому подобное. Для для сферы услуг контентные рассылки, я бы сказал, это такой must-have, потому что без понимания продукта человек или вообще не купит, или будет недоволен пользованием этой услуги. Как примеры контентных информационных рассылок, это инфодайджесты, которые вы, возможно, получаете уже, то есть те же самые рассылки по подписке, да? то есть ну, в любом случае, конечно же, вы должны подписаться, чтобы получать ту или иную рассылку. Ну, это может, могут быть новости, статьи, репортажи или тому подобные вещи, которые мы, в принципе, посмотрим на примерах. Вот, например, триггерное письмо, примера. это письмо, которое называется приветственное или welcome письмо. Когда человек регистрируется на сайте в интернет-магазине, ему приходит письмо с, с приветствием. Вот этот, данный пример я уже использовал. На самом деле он довольно показательный. Во-первых, это сразу в шапке мы ставим название магазина. На данный момент ну, как бы названия изменены. Вы видите, что shop name. Да? То есть тут идет имя магазина. Сразу шапка, которая дублирует по сути, функции с, ну, в верхней части шапки самого магазина. Потом идем дальше в приветствие. Подарок сразу, дарим вам бесплатную доставку, промокод, то есть ну, нагружаем дополнительными возможностями. И очевидно, что человек регистрировался, оставив только email-адрес, то есть это ему простило задачу, то есть ему надо было ввести только email-адрес. И непосредственно мы генерируем ему пароль и предоставляем сразу возможность сменить пароль, потому что мы сами его сгенерировали, и человек, конечно, не запомнит его. Но в любом случае мы сгенерировали для него доступ, только имея email. Это уже дала возможность связаться с человеком и дала возможность ему воспользоваться вашими дополнительными услугами. Да? То есть это какой-то личный кабинет или просто регистрация на сайте, которая дает возможность там, заказать, оставить комментарии и тому подобное. Ну и сразу же, видите, на этом примере идет кнопка за покупками, которая позволяет, соответственно, перейти к, той, к тому, к чему стремятся покупателей и непосредственно и продавцы то есть за покупками то есть письмо такое вот одно из лучших которое видел в плане и да то есть довольно кратко но как бы элементы и продающие и то мотивационные тут присутствуют. идем дальше также триггер триггерное письмо пример брошенной корзины тоже хороший довольно хороший пример то есть, некоторое время назад положили в корзину книгу, ее уже показывают, ну, название, там, цена, все это в письме присутствует. И дальше дополнительный, так сказать, upsell, который рекомендуют также и другие книги, которые с этого жанра. Да? То есть, хорошая подборка на самом деле. И мы, мы можем также во-первых, возвратиться за той книгой, которую заказывали, и посмотреть же, другие предложения магазина. Идем дальше. Пример продающего письма. На самом деле, один из лидеров продажи одежды в Украине. Модная каста «Семь дней до Там, Вот На самом деле, на этой презентации не видно, но все эти рубашечки футболки и даже люди которые изображены в этом письме они двигаются то есть, посредством gi да. и то есть стандартный пример продающего письма ну довольно интересного продающего письма кого я открыла стильненького когда на действительности просто продаются вещи они рассылка подается только в плане того чтобы прорекламировать вещи и их продать тут все очень просто и топорно ну или вот стандартные виды когда интернет магазин продает бытовую технику и вот подборку подборку телевизоров предоставляет в письме если говорить о контентных письмах это примеры снотологии они рассылают очень хорошую e-mail рассылки есть и анонсы, и, и полезные статьи, и подарки, и ну, как бы, подборка разных интересных сервисов. Ну, то есть множество вариантов может быть, но они всегда стараются быть полезными, и то, в чем и есть суть контентного письма, это быть, предоставлять полезную информацию для пользователя. Обзор email письма. Вот тут писали, что показали бы примеры неудачных писем. Тут я некоторую подборочку неудачных от кого и тем письма подобрал. Я думаю, что мы рассмотрим. Вот от кого и тема. На самом деле в этом плане, так сказать, тоже строгих правил нет. Но некоторые, возможно, вот распространенные ошибки я тут оговорю. Э, Такова тема это то первое, что видит наш получатель, и ну, большинство э, львиная доля получателей решают открывать это письмо или нет, э, взаимодействовать с вами или нет. Именно по вот этому полю, да, когда входящее вам приходит э, именно э, от кого? Да, кто вам прислал это письмо, и тема, которая, возможно, заинтересует или нет вашего получателя. Да. Вот первый неудачный пример, ну, он как бы сгенерирован, но все-таки такое часто мы получаем, когда вот от кого у нас довольно безлико оформлено, это вот какой-то или бонус, или акция, или просто купите там, я получал таким, ну, всякие подобные письма, или тому подобное. И еще, вот, если у вас есть no-reply, такой вот адрес, который вы автоматически отправляете, да, то есть это какие-то отрегированные письма, которые отправляются автоматами, ну, и ответы на них точно не читают, но на самом деле это не очень хороший вариант, то они часто выбиваются от кого, и это на самом деле отталкивает, или по крайней мере не мотивирует открыть письмо. Мало того, что человек часто даже ну, как бы не поймет, это от кого вообще письмо такое пришло. А если человек не понимает, от кого он получил письмо, то, скорее всего, он его не откроет. Ну и тут же такая вот стереотипная, стереотипная тема. Письма, лучшее предложение только сегодня, ну и как бы и тому подобное. На самом деле люди уже устали от этих таких вот вызывающих, откровенно продающих тем и желательно, конечно же, чтобы вы писали, во-первых, очень конкретно и писали, что человек ожидает в этом письме. Да? Избегайте вот таких вот шаблонных пониманий, там, заработай миллион за сутки, там, еще чего-то. Ну, это как бы ну, серьезному покупателю, на самом деле, это покажется ну, простым таким вот популизмом, который просто ну, не тоит себе никакой полезной информации. Потому от таких шаблонов отходите и не пишите в теме письма, что то такое общее и непонятное вообще. Ну и вот на самом деле второй вариант это вообще, я так понимаю, что это проблема или с сервисом, или, возможно, люди написали свою программу для рассылок, что, скорее всего, и отправляют вот в таком виде письма, что как бы на самом деле ну, не очень хорошо. Да? В хорошем профессиональном сервисе, ну например, нашем, вы можете в любом случае выбрать, от кого будет, и непосредственно написать тему, вам нравится. Все это вы можете прописать и, конечно же, отправить. Ну, как бы, третий пример, я очень скромно вписал себя, как правильный, да, на самом деле, ну, это не, не очень такой прям супер пример, который, ну, который там стоит копировать, но сейчас все больше подписи, от кого люди используют ИНО и на и, непосредственно, компанию, да. Компания для того, чтобы если ну, человек пользовался услугами этой компании, возможно, он не знает еще имени там конкретного сотрудника, который там с ним будет общаться, И потому имя компании в первую очередь ну, как бы обязательно мы указываем. И имя для того, чтобы это было более человечно, чтобы человек понял, что с ним кто-то конкретно общается, да, то есть, я, если подписано мной, я всегда свои письма подписываю, и ну, как бы вы знаете, что общаетесь с конкретным человеком. Еще внутри письма там есть фотография, должность, то есть вы понимаете, кто это с вами общается. Можете в любом случае связаться, да? Как говорят, люди покупают у людей, а не компании. Потому как часто раньше мы могли встретить подписи типа администрация там ну как бы пресс-служба или тому подобное на самом деле безликое название ну как бы не мотивирует открывать письмо не мотивирует там в переписке к ответной реакции или тому подобное поэтому вы должны назвать свое имя и, и свою компанию два этих элемента от кого это, ну, такая вот, э, в принципе, идеальная формула. Вот у меня спрашивают, а можно использовать вымышленного сотрудника? Стоковая фотка плюс какое-то имя? На самом деле, ну, это возможно. То есть, чтобы это не было, ну, как бы явный там перебор, какая-то голливудская внешность и прям какой-то там Иван Иванов, да, то есть, который, э, ну, Иннокентий, да. На самом деле лучше, конечно же, просто выберите человека, от которого вы будете писать. Да, у нас, например, в компании мы все пишем письма ну, от конкретных сотрудников, и они непосредственно как бы, если даже не сами прям пишут эти все письма, ну, по крайней мере, они знают, и они как бы, если это отдел продаж, то это именно продажники заказывают там у копирайтеров, что напишите от меня письмо там про то, что там у нас понижаются цены в пять раз. Ну, как бы это фантазия, но на самом деле вот в плане того, что это все от идет конкретного человека, у нас это используется. И также я не думаю, что у вас ну, настолько люди закомплектованы или что-то не так, прям, они от федерального розыска там укрываются, чтобы не подписывать письма своими именами. Ну, как бы... Мне кажется, что можно выбрать человека или несколько человек, от которых можно писать в вашей компании письма. Ну, это как-то по-человечески. Так, вот еще Александр спрашивает, что лучше имя или название компании, все не влезет. Ну, скорее всего, что я все-таки оставила бы название компании, если прям ну, как бы не влезает и имя, и, и название компании. И компания это то это тот бренд, который вы продвигаете, да, и по которому вас в первую очередь узнают, потому конечно компания в первую очередь идет, но как бы имя тоже там довольно ну, такой мотивирующий и эффективный элемент. Идем дальше. Я хотел бы поговорить Прихедер это тот текст, который идет серым шрифтом после темы письма. Да, вот видите, вот, в неудачном примере. Новости компании 24 августа. И дальше идет прехедер через черточку. Отписаться от рассылки августовский номер журнала. Да. Это, этот же текст — это первый текст в вашем письме при открытии. Ну, как бы... То, что вы пишете вверху письма, то есть в самой, ну как бы, он так и называется, там верхняя часть письма, самая верхняя часть письма называется прихедер. Дальше мы немножко разберем это по самому письму. Но то, что вы пишете в самом верху письма, то отображается потом после темы. И на самом деле надо обращать на это большое внимание, потому что может получиться, как вот в первом... Случаи, когда Владимир нам пишет, во-первых, ну, Владимир это куда ни шло, ну, то есть хорошо, пускай будет Владимир. Новости компании 24 августа это отвратительная тема и отвратительный вообще контент для письма. Ну, как бы на самом деле новости вашей компании, ну, как бы, возможно, интересуют кого-то. Если вы Apple там, да, или, возможно, вы там супер популярный бренд, то ну еще куда ни шло, хорошо, расскажите о ваших новостях. Но и то лучше рассказывать о том, что полезно конкретно вы сделали для ваших клиентов, а не новости, какие мы хорошие. Да? То есть, во-первых, тут тема плохая, во-вторых, вот видите, дальше идет «Отписаться от рассылки». На самом деле это кнопка, которая присутствует в каждом письме, но если вы его поставили эту кнопку в самый верх письма, то оно дальше идет прихедером. И ну, когда после темы идет вот прихедер отписаться от рассылки, аустовский номер журнала, дальше все пошло нормально, но отписаться от рассылки ну, никак не мотивирует открывать письмо и как бы, э, хорошо к нему относиться. Поэтому смотрите, что у вас в прихедере идет. Да, если, например, вы получали мое первое письмо, то там... Э, ну, как бы, есть четкая связка в теме, и потом в прихедере идет. Там, я уже не помню тему, там было что-то о том, что сегодня вебинар контент-маркетинге, и, во-первых, это интересно, и дальше прихедер пошел, в котором написано, во-вторых, мы готовы поделиться там знаниями, опытом, и все это сочетается и довольно так гармонично объединяется. Ну В данном случае, когда вы открываете письмо, в моем случае, да. хотя в Mail.ru, наверное, там не совсем хороший префедер у меня. Ну, вот там еще есть в зависимости от сервиса, они по-разному отображают, а некоторые и не отображают этот префедер, но э, э, моя... Мой посыл в том, что совмещайте то, что у вас приходит в тему, ну как бы в тему письма и прихедр, то есть самая верхняя первая фраза, которая есть в вашем письме. Это важно и это потом позитивно влияет на вашего пользователя. Итак, анатомия письма. Что внутри письма? Да, мы разобрали от кого и тему, то, что мы видим в в папке «Входящие», что конкретно мы пишем дальше непосредственно по письму. Прихедер да? я уже объяснил, это верхняя часть, самая верхняя часть, которая отображается после темы. Тут мы пишем заглавие письма, то есть какую-то вот, неконфликтующую а продолжающую тему, которая раскрывает дальнейший смысл о том, о чем это письмо. Всегда вставляют вот онлайн версию письма, когда человека, у человека если отключены картинки или, возможно, он не может на данный момент просмотреть в, ну, как бы в полном объеме это письмо, то есть там есть ссылка на онлайн версию, то есть человек может нажать и полностью в правильной верстке, да, то есть в, с картинками все это просмотреть и оценить все масштабы красоты вашего письма. Дальше идет хедер. Ну, она же шапка письма, где вы вставляете логотип, слоган, если он у вас такого имеется. Тут я рекомендую вставлять иконки соцсетей, хотя некоторые вставляются внизу. Но как мне кажется, что соцсети довольно такой играющий фактор в наших письмах, и потому и в нашем продвижении в общем мы должны в соцсети вставить в шапку, по моему убеждению. Возможно, тут также могут быть ваши контакты. И надо понимать, что все это должно быть куда-то вести. Да? То есть если у вас размещен в шапке логотип, если человек на него нажимает, а он ну, как бы часто нажимает на него, то он должен вести переходить на главную вашего сайта. Да, или, возможно, если это рассылка по отдельному склону-разделу вашего сайта, то он ну, в этот раздел должен ввести. А то есть человек, который видит какой-то логотип бренда, он должен ну, нажать и узнать о нем больше. То же самое мы по соцсетям. Если есть иконки соцсетей, конечно же, они должны вести на вашу сценичку в соцсетях. Дальше идет тело письма, где... Конечно же, вы предоставляете главное предложение, ключевой контент, который вы хотите донести, ключевую идею, что, что вы хотите или предложить, или рассказать, поделиться. И каждое предложение должно сопровождаться call-to-action, призывом к действию. Это такая вот, грубо говоря, большая кнопка, когда человек прочитал, что вот у нас есть клевый новый телефон, у него должна быть кнопка там купить, или посмотреть, или попробовать, или тому подобное, чтобы он мог, прочитав материал, что-то сделать, а конкретно нажать на кнопку, перейти на ваш сайт, или непосредственно на карточку товара, или на форму, на форму оформления заказа. То есть что-то человек должен обязательно иметь вариант как-то реализовать свой интерес. И Если вы что-то предложили, дайте возможность купить. Ну, или воспользоваться этим предложением. После того, как вы перечислили все ваши супер-предложения или суперклассные классные сети, вы можете непосредственно перейти к подписи. То есть это, ну, как бы грубо говоря, в идеале это такая вот фоточка сотрудника, ну, ваше имя, фамилию, должность или просто имя-должность непосредственно ваши контакты и какие-то возможно дополнительные возможности с вами связаться. Да? То есть, если вы написали письмо, у человека может быть какой-то вопрос, он должен узнать, кто это написал, это письмо, и непосредственно как бы, связаться с вами. После этого идет футер, это самая нижняя часть письма. Обычно Тут размещает физический адрес, если он такого имеется. Ну как бы по некоторым данным мы можем сказать, что физический адрес довольно хорошо влияет на доставляемость в инбокс, да, и вне попадания в спам. То есть, если у вас есть физический адрес, то как бы знак ну, не ключевой, прям скажем. Но один из знаков того, что вы действительно существующая компания, и такие письма с физическим адресом будут меньше попадать в спам. Ну, как бы у нас это работает, такая штука. Надо понимать, что никто 100% не знает, как не попадать в спам, но все же некоторые факторы, Самый ключевой фактор – это то, как реагируют на ваши письма ваши пользователи. Если они нажимают «Спам», значит вы рассылаете спам. И на это в первую очередь реагируют спам-фильтры. Да? То есть, как на ваши письма реагирует, так спам-фильтры воспринимает потом ваши письма. Ну и в путере вы также можете… Поставить не можете, а обязательно ставите ссылку отписки. Возможно, она у вас и вверху может быть. Да, то есть, есть такие люди. Ну, как бы есть такой принцип: что чтобы люди не нажимали кнопку спам, на видное место с самого начала поставить кнопку отписки. Потому что отписка не так страшна, как нажатие спам. Да? На вашу репутацию хуже всего нажатие спам работает. Ну и возможно в футере как это в принципе делаю я, но ну, не совсем прям в таком жестком порядке, но все же три главные услуги, особенно это если у вас контентная рассылка и вы написали очень много полезных статей, поделились материалами и тому подобное, обучающие какие-то прононсировали вещи то в конце все же поставьте три главных услуги, чтобы человек получил полезную информацию, не забывал, что вы как бы ну, не, не альтруист, там прямо стопроцентный, а вот еще как бы на этом хотите еще и предложить качественную услугу, непосредственно можете быть полезным в этом плане и получить за это денежку. То есть не забывайте, что все-таки мы это все делаем не как альтруисты. Да? Не отправляем наши рассылки для того, чтобы быть полезными прям и себе ничего не получать. Такого практически не существует. Ну, если, если говорить о непосредственно контент-идеях, я подобрал то, что мы используем. Также в список включил еще некоторые моменты. Но ну, перейдем непосредственно к перечислению. Ну, опять перепрыгивает все у меня. Ну, первое и самое, самое то, что как бы очевидное все-таки, но надо стараться этому следовать. Если, особенно, если у вас контентная рассылка, ну, как бы именно в контентных рассылках имеет смысл качественный, хороший контент в первую очередь, то, конечно же, это полезная статья из вашей сферы. И на самом деле, часто, часто популярны все-таки есть статьи, которые там 15 там, трендов этого сезона, там, там 10 лучших ну, ну это еще куда ни шло, там 10 тенденций развития сферы, да, и на самом деле на это как бы, ну, можно словить клиентов и часто такое читают но все же я склоняюсь к тому что контент должен быть именно полезный приносить какую-то конкретную выгоду вашему читателю ну вот как пример 50 плюс сообществ для интернет-специалиста да вот лично мне это было ну гипер полезная для меня подборка потому как мы в вебинарах часто приглашаем разных спикеров. Во-первых, там можно и спикеров найти, много материала в сообществах, в соцсетях найти. И, ну, как бы на самом деле, ну, супер классная штука в плане подборки этих сообществ мне лично помогло очень сильно. И, и с другой стороны. По сути, это не так уж и сложно, да, то есть просканировать и по ключевым словам, там, по, ну, как бы, по количеству подписчиков, собрать эти сообщества, да, то есть это просто надо порыться в соцсетях и действительно выловить эти все сообщества. Особенно если, ну, особенно если это действительно на то, что интересно вашему потенциальному клиенту. Вот меня спрашивают, а будут ли люди читать 50 чего-то, может 5 лучше. Ну, на самом деле тут в зависимости от темы, в данном случае 50 плюс сообществ это довольно ну, как бы вполне оправдано, так как в интернет-маркетинге есть довольно много разных направлений, там по рубрикам все было разбито, насколько я помню. И, непосредственно, для меня, если мне больше интересен e маркетинг, я ну, как бы нахожу именно эти пять для e маркетинга и ну, как бы, присоединяюсь к этим сообществам, так как мне это интересно. Ну, тут тоже надо, надо смотреть по, по целесообразности. В данном случае это было, в принципе, вполне нормально, да, 50 сообществ. Каждый выбрал то, что Ему более интересно. Конечно же, я не присоединялся к этим всем 10 сообществам, но к 20 так точно присоединился. Идем дальше. Обучение. Это то, что, в принципе, и мы используем. да. Вот э, яркий пример, когда Зон использует так называемую академию онлайн-покупок. Э, это то, что позволяет, особенно, ну, особенно в сфере услуг, но, как мы видим, это э, сфера дитейла, Тут просто как бы, посредством обучения удаляются какие-то барьеры к покупкам, то есть непосредственно человек, человеку объясняем, как покупать, как регистрироваться, как там, подписку настраивать, как оформлять там, ну, доставку и тому подобное. То есть в этой так сказать, в обучающей и довольно игровой форме у нас объясняется, насколько... Легко и просто покупать ну, в данном магазине и в принципе вообще в интернете. Да? То есть момент по обучению довольно как бы сейчас используется, и в услуге, когда не все очевидно, да, там не все железобетонно понятно, то обучение как бы дает свой эффект и позволяет человеку понять ваш продукт. И как пользоваться, как покупать, все это ну, как бы, дает возможность лучше его использовать, вам лучше продавать, а человеку он больше разбирать, как добиться большей эффективности от вашего товара услуг. Ну, как бы как видите, мы тоже используем этот метод, то есть обучение, потому как e-mail маркетинг казалось бы старый и довольно понятный инструмент, но на самом деле грамотно использовать email маркетинг это скорее редкость оказывается, чем, чем закономерно Все привыкли бомбить спамом, что, как бы, что мы не поддерживаем. И вот посредством наших вебинатов стараемся объяснить, как email маркетинг использовать правильно, соответственно, и эффективно. Итак, анонс мероприятий тоже может быть эффективным инструментом. Мы его используем довольно часто в нашем Dajusti это позволяет и информационное партнерство настроить, и также ну, как бы для специалистов, которые интересуются интернет-маркетингом, мы предоставляем возможности, как бы, ну не то чтобы возможность, но мы сообщаем о э, тех событиях, которые им могут быть интересны. Ну, вот в данном случае это тоже вырезка с Dajusti У них есть серия бесплатных... Э, вот вебинаров. На данный момент, вот как вы видите, сейчас идет вебинар менеджера интернет-проекта «Как защититься от хакеров?» Атак». Вы уже пропустили этот вебинар, но вы можете записаться на на вебинары бесплатные по веб-дизайну, по SMM-менеджеру и по входящих звонках. Да, то есть все это ребята приглашают также спикеров и и у них есть возможность вот бесплатно научиться и получить какую-то полезную информацию в той или иной сфере интернет маркетинга Дальше я просто перечислил то, что используют скорее другие да, ребята. Мы на самом деле не супер эти варианты используем, но хотя тоже бывает. И это, возможно, тоже для вашей сферы будут подходящие вещи. Да? То есть, математика идея для контента кейсы все любят как бы примеры где описано ну то есть задачи непосредственно путь которым вы решили какие-то проблемы или задачи и непосредственно результаты которые вы получили в данном примере тоже может быть это рейтинги всегда их любят всегда их читают смотрят потому Пару раз в вот год так точно что-то придумайте по поводу рейтингов, или возьмите у коллег и расскажите вашим читателям, или никто вам не мешает, если вы действительно в чем-то разбираетесь, составить соб... свой собственный рейтинг. Это могут быть также обзоры, это если, например, тот же интернет-магазин бытовой техники, то обзоры разных телефонов, спиральных машин, холодильников – это может быть тема для контента, рассылки в вашем интернет-магазине, такое бывает. Потом конкурсы розыгрыши, но ну, это всегда актуально и интересно и привлекает к интерактиву. Также вакансии в вашей сфере, ну как бы опыт показывает, что это тоже довольно интересный такой момент, который работает, несмотря на то, что мы все, ну, как бы все практически трудоустроены то есть вакансии вообще рынок труда довольно интересный интересно не только HR но как бы и другим э, э, получателям подборки лучших и троечные лучших чего угодно на самом деле это тоже работает немножко надо э, в принципе Посмотри, ну, вы посмотрели, как э, полезная статья, где подборка э, сообществ для интернет-специалистов. Вы тоже можете сделать подобные подборки в, ваших, э, ну, то есть в вашей сфере, да, то есть э, и таким, таким образом помочь э, и быть ну, экспертам в вашей сфере. Э, идем дальше. Это три. Э, я хочу писать три фактора, по которым я. Э, контролирую контролирую все свои рассылки три фактора это простота это первый фактор то есть будьте простыми понятными то есть сейчас запутывать человека который так в тот день получает массу информации это как бы это опасно и потому всегда Делайте свои письма простыми. Это первое. Второе, это человечными. Тут вот я даже набросал несколько вариантов: ну, то есть несколько примеров, когда люди в действительности довольно просто и как бы неформально подходят к, этому, к email рассылкам. Во-первых, это опять же натология, они подписываются на из натологий. Это, ну, как бы, это такой вот инсайд классный да то есть мы, мы как называем какого-то сотрудника с какой-то компанией а это ну, действительно Наталья с НТЛогии это Александр с Епочта. Почта да? то есть, как бы, так мы и называем, и потому вот НТЛогии как бы, немножко неформально подошла но с другой стороны как бы, ну, прочитал что ли мысли они такие, это, и подписывается Наталья с матологией, Инга с матологии, или, ну, как бы, или кто-то э, из митологии, да? то есть это довольно просто, и мы так и думаем. Так вот, читаем, мы так и думаем, от кого это письмо. Э, дальше мы видим примеры. Мы соскучились, да, то есть, э, по сути, э, ну, как бы магазин хочет вернуть вас по, как покупателя, но делает это довольно так мило и неформально. Мы соскучились. Ну и вот тоже подпись о интернет-магазине Эльдорадо. Вы получили это письмо, потому что являетесь любимым покупателем интернет-магазина Эльдорадо. На самом деле, так получилось, что я не являюсь вообще покупателем интернет-магазина Эльдорадо, но все же получаю вот такие няшные подписи к письмам, которые мне направляются. Ну, на самом деле, это работа, человеческая. Ну и опрос, то, что также я ну, как бы стараюсь организовать из своих свидетельств, это интерактив. Стараюсь спросить, что интересно конкретно, ну, как бы конкретно моим клиентам. Ну и вот в данном случае у вас спрашивают сначала, почему, возможно, у вас какие-то есть причины, не покупать, и потом делятся результатами этого опроса и непосредственно рассказывают о том, что вообще останавливает других людей перед покупками и помогают развеять эти барьеры. Ну, вот таких три момента, которые я также ну, как бы проверяю свои рассылки, особенно контент в них, то есть это простота, человечность и возможность спросить у других людей, что конкретно им будет интересно. Спасибо за внимание. У меня на данный момент пока все.